Крещение в младенческом возрасте это, с одной стороны, дает безопасность маленькому человеку от враждебных сил, а с другой стороны, нарушает самую главную заповедь христианства ⁇ свободу воли. Собственно говоря, за неё, за то, чтобы вы имели ее право, Христос в свое время принес свою жертву на кресте, чтобы вы имели право свободы воли. Поэтому, к сожалению, его жертва в настоящий момент, она без сомнительного характера, поскольку детей крестят и посвящают богам без их согласия. Именно поэтому Христос так всегда благоволеет младенцам, потому что он очень сильно жалеет. Он понимает, что у них право выбора. Поэтому если есть у вас любовь и скажем так, уважение к своим собственным детям, если вы не хотите, как та мамаша-курица, закрыть его своей грудью от всех проблем. На всякий случай да? полезны эти проблемы, не полезны хороший этот опыт или плохой. Если вы хотите, что, что ваш ребенок развился в интересную самостоятельную личность, не подключайте его никаким эгрегориальным системам, давайте ему возможность получать равномерную информацию обо всех богах, обо всех фантеонах, и языческих, и монотеистических, и древних, и молодых. Пусть он сформирует в себе свое понимание, новое понимание. Сам. И если он будет знать, что вы его ни к чему не подталкиваете, что вы даете ему право выбора, поверьте, личность, которая взрастет на такой почве, будет значительно интереснее и успешнее, чем все те мы, которых не спрашивали, да, которые просто имеют эту карму от рождения, и вынуждены с ней бороться, активно преодолевать Ну, ну такова, видимо, наша планета. Ваши дети должны быть, наши дети должны быть умнее нас, поэтому не лишайте их такой возможности. Да? Даже если они будут умнеть исключительно за счет собственных ошибок. Пусть.